здравствуйте мои уважаемые подписчики мои уважаемые друзья мне хочется дальше говорить с вами на важные темы и обсуждать насущные вопросы потому как только в таком ключе мы можем развиваться в тому ключе мы можем как-то помогать друг другу поддерживать для большей ясности и для картины мироздания для этого, собственно говоря, и создан мой канал, где мы общаемся, где мы друг другу поддерживаем. Я даю вам информацию, даю вам какие-то инструкции, вы даете мне свою обратную связь, рассказываете, как мои видео влияют на вашу жизнь. И благодарю вас искренне, благодарю за вашу обратную связь, потому как по ней я понимаю, насколько... А цена та информация с которой я с вами делюсь, насколько у вас меняется жизнь, и вы об этом не рассказываете, что вы просыпаетесь, что после того, как вы стали слушать мои ролики, у вас изменились разные сферы вашей жизни. У кого-то в отношениях, у кого-то в финансах, у кого-то в работе, в поиске себя, в понимании своего предназначения или пути. Больше появилась у вас ясности, спали шоры. Многие даже мне пишут, что впервые почувствовали свободу и уверенность в завтрашнем дне. Я рад, что есть вещи, которые мы можем обсуждать, есть вещи, которые помогают снимать ограничения вашего сознания, какие-то оковы с вашей души, может быть, даже в таком ключе. И сегодня я хочу с вами поговорить, как устроен наш мир. На самом деле, что же э, человека ограничивает в его пути, по которому он идет, идет, движется? Давайте начнем издалека, ну, скажем, совсем издалека, может быть, туда в зону тех цивилизаций окунемся которые когда-то существовали на нашей планете мы знаем о своей цивилизации но так мало знаем о прошлых цивилизациях и мало знаем о внешних цивилизациях. но мы помним из истории что человечество существует не один десяток лет не одну сотню лет и не один миллион лет на нашей планете для чего существует человек? Для чего существуют расы? Для чего существует общество людей? Человечество было создано для того, чтобы выполнять определенную роль в большой игре. Это игра ⁇ Матрица ⁇ в которой мы с вами находимся и о которой я много раз упоминал в своих видео. Эта матрица напоминает игру и многие сравнивают ее с компьютерной именно игрой где есть определенные стратегии пути но только жизнь одна в отличие от игроков виртуальных играх это игра в отличие от виртуальной игры наша человеческая бытийная игра она по сути не имеет выигрыша или проигрыша эта игра имеет только процесс. Здесь никто не может выиграть, потому что итог у всех один. И все вот эти вот мнимые выигрыши человеческие, кто-то кого-то победил, кто-то кого-то наказал, кто-то кого-то уничтожил. Это просто игра эгрегоров, процессов эгрегоров, систем этих же эгрегоров. И в принципе Систем в целом. То есть человек, находясь на определенном уровне сознания, осознавая себя только как человек, как биоструктуру, он живет и видит этот мир согласно только там каким-то инстинктам, да, размножения, создания ячейки общества образования, работы карьеры финансового успеха и так далее человек который начинает развиваться более духовно то есть уходит за рамки только материальных ценностей и какого-то быта он начинает видеть и осознавать мир как нечто большее как вселенную как космос как тонкую материю что есть что-то больше, чем вот это просто вся мышиная возня, и начинает стремиться к этому познанию. И тоже в эзотерических познаниях, духовных познаниях есть игра, которую человек тоже начинает играть и думает, что он выиграет. Например, он пробудится или проснется, он познает Бога и станет счастливым он спасет свою душу и попадет обязательно в рай он сможет изменить качество и количество своих вибраций и возможно создать новую удивительную жизнь уже после этой жизни по сути во всех моих эзотерических исканиях в которых я нахожусь долгий период времени, точнее сказать больше 15 лет, я пришел к тому, что развитие человека не приводит его к какому-то конкретному пьедесталу, конкретной ценности. Да, есть определенные цели в эзотерическом духовном мире. В магическом мире развить себя, там, стать суперсильным, стать магом, который обладает спектром способностей и возможностей. Или провести всю жизнь в праведности, в поисках смысла. И все это конечно безусловно описывается и в книгах тех мастеров которые вы читали и в каких-то эзотерических религиозных учениях как люди искали этот смысл но все они намекали всегда на одно, что смысла в жизни никакого нет это процесс это процесс эволюции души для сбора информации для скажем трансформации да, для того чтобы перейти дальше на следующий этап но что в эзотерической духовной среде что в материальном бытийном пространстве люди тратят ресурсы огромное количество ресурсов чтобы победить себя или победить этот мир спасти этот мир переделать его в общем все то что мы видим и наблюдаем борьба между черным и белым борьба за власть и деньги борьба над человечеством борьба над своей правотой борьба за ресурсы и за души если вы Разумный человек, вы проиграете эту историю много раз в своей голове, прочитаете внимательно все книги, которые вы уже наверняка читали ранее, изучите пусть и переписанную историю, пусть и переписанную Библию, но столкнетесь с, одном, с одним очень важным фактом, что нас здесь было несколько цивилизаций, и все они не смогли ничего сделать того к чему стремились и вот с этого я бы хотел начать наш разговор этот мир он не подразумевает что какая-то часть людей в этом мире спасет человечество или изменит его до неузнаваемости, потому как не все процессы мироздания зависят от человека от человека зависит только его собственное развитие и духовный процесс для самого себя для того бога для того создателя куратора который отправил вашу душу в эту матрицу чтобы познать опыт через определенные стратегии которые заключаются в определенных процессах и у каждого человека этот процесс протекает по-разному причина протекания этих процессов зависят от места времени модели структуры и жизнедеятельности каждого человека если говорить на простом языке его изначальных настроек настроек самого человека то есть тех настроек базовых комплектаций с которыми пришел человек в этот мир настроек его генной системы настроях его тела, потому что душа все-таки развивается в теле. То есть душа попадает в уже определенный комплект, базовый комплект тела, в котором ему придется развиваться. И естественно это тело обусловлено да, определенными вещами такими как разум, интеллект, строение мозга, гормональная система, которую он унаследует от своих родителей, от родовой структуры, в которую душа и попадает. Душа, я хочу здесь сразу сделать разграничение, не является личностью. Личность является обусловленное осознавание себя как человека. То есть я не могу сто говорить, что я Сергей Финько. Это моя личность, которая написана на бумаге. Это имя, которым меня назвали, это фамилия, которую мне дали родители. Это личность, которая смотрит на этот мир с учетом того пройденного опыта, который имеет. Но я не могу сто процентов сказать, что я это я. У меня есть помимо личности еще и дух и душа. И, соответственно, вот эта базовая комплектация, она должна быть полноценной. Но э, человечество опирается на личность и опирается в большей степени, конечно, на личность э, в социуме, и в меньшей степени на духовность, потому как духовность, душа это изначально смысл. Душа не имеет пола, душа не имеет страхов, да? душа не имеет каких-то настроек, потому что душа приходит заново проживать тот или иной опыт. Страхи и настройки дают душе тела то есть душа начинает видеть через тело те настройки которые уже внедряются при рождении в перинатальном периоде уже в процесс рождения в младшем возрасте возрасте пубертатного периода периода взросления и так далее и так далее. и также эти настройки отличаются друг от друга души тоже отличаются друг от друга, я не буду на это заострять внимание, есть у меня видео про души в моих э плейлистах, вы можете об этом посмотреть. Итак, мы часть единого целого, абсолюта, Бога, Творца, так говорят обычно эзотерики. Но при этом мы все разные, потому что у нас как и духовные настройки разные, душевные настройки, не духовные, душевные настройки. Потому что духовность от слова ⁇ дух ⁇ дух это тот та субстанция которая содержится только э, в развитом сознании у животных или у человека дух это такая субстанция которая включает тело в жизнь это аккумулятор то есть когда ребенок рождается в него врывается как бы дух то есть вот этот вот аккумулятор он кричит он делает первый вздох он начинает жить, он начинает быть одухотворенным объектом, становясь уже в процессе человеком. Душа это флешка, как я люблю ее называть, которая имеет определенную память. Все флешки отличаются друг от друга в этом мире, так же как и тело, которое генетически сформировано. Либо оно сформировано под эту душу. Если душа очень старая, она может выбирать тело. Если душа очень молодая, ему дается то тело, которое дается, и тот род, это семья, которая дается системой. вот, если много жизни, много реинкарнаций у человека, он может на каком-то этапе выбирать себе реальность, игру, стратегию, жизнь, судьбу, как говорят, теософисты философы и так далее или <как> религиозные деятели ну и так далее то есть он формирует свое свою жизнь исходя из этих настроек и поэтому переживать по поводу того что кто-то в игре в которой мы с вами находимся играет лучше или у кого-то что-то получается лучше а у тебя не очень кто-то больше, дух, более духовнее развивается, кто-то развивается более сильнее в материальных аспектах, в личных аспектах, в отношениях. По сути глупо. Кто-то смотрит: о, у кого-то семья, о, у кого-то дети, а у меня нет". А может быть вам и не нужно в этой жизни проживать опыт семьи, потому что выводы наигрались в прошлой жизни. Но ваша человеческая природа которая завязана на мире людей и обществе в игре видит правила этой игры и через эти правила игры понимает как будто и мне это надо и для меня это важно конечно эту важность создает сама игра потому что здесь все играют практически в одно и то же как вы заметили что в духовном мире эзотерическом что и в принципе человеческом куда большинство побежало Туда все остальные тоже потопали. Но обувь чужого человека вы не сможете пройти. И даже если вы на... оденете опыт большинства, скорее вам будет эта обувь натирать ноги. И путь свой, личный путь, вы наверняка не пройдете. Именно поэтому очень часто люди сталкиваются с неясностью своей жизни очень часто с потерянностью своей жизни почему потому что человек становится ограниченным в системе и ограничивает человека желание быть похожим на своего представителя да представителя прайда человеческой расы, так скажем, человеческой цивилизации, потому что мы живем здесь в коллективном обществе, и мы стараемся, как люди, подражать друг другу. У нас есть эти все алгоритмы поведения, доминирования, соперничества, <сёк> мужско-женские отношения, управленческие отношения манипулирование и много много другое то есть когда ты видишь что у других происходит и человек куда-то двигается развивается то ты автоматически в коллективе общество начинаешь под них подстраиваться о и я также хочу ой и мне это надо это нормально это природа человеческого бытия и поэтому люди также как у других хотят просветления люди также хотят стать магами люди также хотят стать контактерами ченнеллерами предпринимателями, бизнесменами, миллионерами, достичь пробуждения, обладать такой же силой как другие, обладать таким же ресурсом, как другие. Но все это все эти желания происходят от ума. Ум завязан на социальной парадигме. и он связан с выживаемостью и адаптацией тела. И развитием тела его эмоции его потребностей именно поэтому телом легче управлять чем душой потому что тело она объективно. А что значит объективно в данном ключе мы видим объекты вокруг себя и начинаем ассоциировать себя с этими объектами объекты в основном люди и мы будто животные начинаем им подражать через инстинкты, даже в духовном мире. А у души есть субъективное, пространственное, многомерное понимание жизни. Душа пришла со своей целью, душа пришла со своей задачю, душа пришла со своей. Инструкции. И эта инструкция должна раскрыться в этом теле, в которое вы попали. Но когда ты хочешь от своего ума делать как другие, а путь-то у тебя немного другой, и тебе нужно пройти свои этапы, тебе нужно реализовать свои потребности души, свой опыт, преодолеть границы, в этой жизни, за которую нужно зайти. Для того, чтобы за каждой границы у тебя скрывалась твоя душа, открывался путь и расширялось твое сознание. Не ум, а именно сознание. И накопить тот опыт, который необходимо накопить. Но так как жизнь наша быстротечная и людям сразу хочется в 11 класс, в университет, из ясель, Сразу хочется написать докторскую диссертацию, потому что кто-то уже написал, а ты как бы еще нет. Это накладывает культура, мода, это накладывает информационная сеть, системность, что нужно так, так, так делать. Пока понятно, надеюсь, объясняю, да, все, все логично выстраивается. Так вот, человек э, хочет всегда получить все и сразу, и не прилагать к этому никаких усилий, абсолютно. Не разбираться в деталях он заявляет об этом во все и говорит себе я хочу о все начали заниматься этим и мне это надо о это сейчас в тренде и мне это надо недавно я слушал одного психолога коллегу которая на ютюбе дает лекции очень интересные лекции по психотерапии и она в какой-то момент видимо понимает что очень много психологов и психотерапевтов, и надо бы свернуть в сторону эзотерики. Она начинает сворачивать в сторону эзотерики. Ее аудитория начинает не понимать. Это как раз вопрос о том, что нужно найти свое и успокоиться. Нужно найти свое, свою среду, своих людей, свой путь. Тогда тебе не нужно будет сражаться, тогда тебе не нужно будет подстраиваться под систему, тогда тебе не нужно будет думать о войнах, о конфликтах, о переживаниях, о завоевываниях, о борьбе, о соревновательных гонках. Потому что ты будешь просто на своем месте. Но это очень сложно понять. И самое главное, очень не просто удерживать это состояние, а находиться в этом состоянии. почему потому что нас помимо людей окружают структуры которые я уже обсуждал с вами не раз их называют эгрегоры любой эгрегор это созданная система эмоциями и желаниями людей которая абсолютно автономно и беспристрастно работает контролируя прежде всего этих же самых людей контролирует эмоции людей потому что питается эмоциями где должно быть много эмоций например сейчас должно быть много эмоций в сфере политики значит все люди должны думать только о политике обсуждать эту тему значит идет уклон в эту сторону и грегоры дергают за эмоции неосознанных людей и эта идея подогревается сейчас тема еще какая-то должна прозвучать в матрице в этой игре значит раскачивается тот самый пресловутый маятник, который называл Зеланд, еще в 2006 году, как крючок за сущность человека, за его желание или антижелание, где он может бороться с ветряными мельницами, с врагами и создавать себе псевдо Типа, я молодец, я победил, я победил с тьму, я победил с...» там еще что-то. Ну, не свет. Люди больше борются против тьмы. Я стал добрым или я стал злым, да. Ну и так далее. Я стал хорошим, я стал добрым. Все эти желания системные они очень быстро, конечно, человека включают в ту или иную реальность, где он будет доказывать, что он действительно с чем-то борется. И Грегоры они преследуют одну единственную цель. Много эмоций и много потенциала должен вырабатывать человек. эгрегоры контролируют поведенческие реакции людей. Когда нужно конфликтовать, когда нужно быть смиренным. Когда нужно быть святым, когда нужно быть не очень святым. Я бы даже сказал, это не то, чтобы эгрегоры. Это система. Они стоят выше Грегоров. И если вы посмотрите на историю даже нашей страны, российской федерации или Америки, или японии как вы можете проанализировать страну по традиции да по какому-то политическому строю вот в эти годы был такой политический строй были такие традиции была такая власть была такая система а почему эта система появляется система ценностей сегодня принимаются такие законы Сегодня в обществе формируются такие традиции, устои, потому что э, вот эта самая система, она начинает в тот или иной момент выравнивать равновесие. То есть, если э, люди живут долгое время, например, в спокойствии, стабильности, то начинается такая преждевременная энтропия. Люди живут в какой-то сытости, может быть, в благости и так далее. Для системы это конфликт. И она начинает тогда включать процессы и проводить информацию через людей, которые инициируют войны смену власти, которые инициируют режимы определенные, запуск каких-то модных тенденций, веяний, культурных инсюации, которые влияют потом следствие на общество, на их поведение, на их эмоции, на их, на их мировоззрение и так далее. И меняется, естественно общество меняется мир все меняется и вот сейчас даже в нашем современном мире мы видим эту картину что все меняется мы видим что принимаются какие-то странные законы что происходит ужесточение каких-то мер иногда смотришь на сегодняшнее время и думаешь что ты просто переключаешь серии какого-то триллера каждый раз каждый день какая-то новая информация каждый день в мире политики в мире а, культуры вообще в принципе в мире а, интернета до да, что да происходит то в одну сторону качнется маятник никто в другую вы думаете это люди вы думаете это власть вы думаете даже что это масоны что это какое-то тайное сообщество все это придумывает и все это форсирует лоббирует за всеми ними высшей иерархии системы за которыми стоят боги и управляющие высшие кураторы сознания человек это просто механизм игрок в этой реальности какому-то игроку в этой реальности дают инициацию быть вождем в этой жизни и он родится и будет вождем в этой жизни Кому-то быть рабом, кому-то быть учителем, кому-то быть судьей. Безусловно, есть понятие выбора, и человек может изменить свою жизнь, он может стать счастливым, что-то поменять в своей жизни он не должен быть рабом да он не должен подчиняться под определенные <къем>, прессинг системы но этот выбор он ограничен прежде всего той силой тем богом который стоит за этим человеком и вот высшая высший куратор каждого человека определяет как ему Развиваться. Кем ему быть? Кем ему стать? Именно поэтому у каждого человека все равно разные позиции, разные ресурсы. Он может развиваться, он может стать сверхчеловеком, но есть определенная планка, выше которой он переступить не может, согласно тем настройкам, с которыми он пришел в этот мир. И это неплохо например я не могу стать оперным певцом хотя очень хочу а... бог не наградил меня голосом я много что не умею хотя очень хочу и старался это реализовать но это не значит что я не свободен в выборе своей реализации просто моя реализация немножко в другом но когда человек хочет прыгнуть в какой-то Какое-то желание, которое постоянно... Знаете, это как вот ты идешь по казино. И там много автоматов, которые засасывают тебя. Поиграй со мной, поиграй со мной. Вот кто, если был в вашей жизни в казино, я был один раз, я видел вот эту вот магическую силу, я бы даже сказал колдовскую силу, которая затягивает себя в мир вот этого авантюризма, азарта где ты должен сыграть в рулетку фортуны чтобы получить какие-то деньги может быть или просто выиграть ну как я же хочу стать выиграть так вот также ведет себя мир он дает тебе каждый раз через соцсети через youtube через внешние людей которые являются проводниками тех или иных эгрегоров затягивать себя в те или иные сети но ты например пошел не по этому пути ты решил идти своим путем своим духовным путем ты хочешь найти свое предназначение ты не хочешь быть как все ты хочешь найти свое место под солнцем ты начинаешь развиваться и это неплохо тебе не интересно играть в азартные игры Тебе вообще в принципе не хочется играть в игры но ты все-таки человек, и не должен об этом забывать, что у тебя есть эмоции, и ты окружен играми. И вот ты выделяешь, как ты выделяешь, какую Давайте поговорим, например, об эмоциях, которые не характерны твоей внутренней программе, твоей настройкам. Ну, например, стать оперным певцом. Ну, не знаю, как я, например, хочу. Или еще что-то в этом роде. Ты не можешь осознать, почему ты выделил эту эмоцию. Только спустя время это тебе доступно. И только спустя время ты поймешь, для чего тебе это надо. В этот момент, безусловно, ты нарушаешь баланс. Эгрегоры, системы, и кураторы видят это и говорят: О, выскочка какой-то! Кто-то появился. Ну, замечательно, хочет стать певцом? Да пожалуйста, пожалуйста, дадим ему этот шанс. Дадим ему, возьмем его в свои руки. А, возможно, человеку дадут сцену славу, но эта слава может обернуться для него испытанием. И каким мы можем только гадать, например, изучая истории известных великих певцов, которые не имели а, возможно предназначение быть таким певцом. И Жизнь у них сложилась не очень гладко. Не было у них настройки певца, но у них было массовое желание, и их эгрегор шоу-бизнеса крепко засосал. Я буду говорить с вами о духовности, об эзотерике, о магии, о просвещении. Это важно для меня, потому как это моя тема. Так вот, вы захотели, например, что-то: просветление или что-то еще. И также система видит, что вы этого хочете. И дает вам так называемое Царствие Небесное. Спасение, путь в рай, я не знаю. Дает ему сразу какую-то возможность сократить путь к свободе и к своему пробуждению. И ловцы душ которых я называл в свое время ловцами душ это тоже механизмы которые существуют также в духов вот, вот эти грегоры которые есть например в бытийном мире да в мире культуры моды политики и прочее прочее они есть и в духовном мире в эзотерическом мире ловцы душ которые внезапно могут объявить себя спасителями могут объявить себя кем кем угодно или а, они могут играть в ожесточенную игру они могут играть в сладкую игру в общем они предлагают очень быстро стать счастливым а, без определенных усилий конечно человек так как он хочет все и сразу и быстрый пропуск в рай он соглашается и доверяет свою личность а, этой системе этой структуре играть собой по правилам этой структуры то есть прежде всего он передавает передает в полное пользование, полное распоряжение свою природу. Ну, как если бы вы взяли свою всю недвижимость, которая есть у вас, которой вы распоряжаете все ваши финансовые активы и передали безвозмездно, скажем так, в руки какого-то человека. Ну, даже не безвозмездно, а именно вот просто наотмашь, чтобы кто-то этим пользовался, потому что вы полюбили человека или потому что вы ему доверяете. В данном случае ловцы душ выступают проводниками тех или иных сил или эгрегоров, структур, которые. эгрегоры это всего лишь захватчики, а за эгрегорами стоят системы и кураторы. Так вот, эгрегор любой, он прежде всего забирает потенциал человека. Ему не интересен сам человек, его тушка ему неинтересна, его личность ему неинтересна, его награды, его навыки активы в качестве возможностей способности которые пришли из прошлых жизней ему не интересны ему интересен человек его действия и что он будет делать в этой системе в которую он пришел за чем-либо за его эмоциями и так далее он будет жаждеть славы если мы говорим о певцах или он будет жаждеть пробуждения, если мы говорим о какой-то религиозной или эзотерической среде он будет барахтаться что-то эмоционировать получать на халяву свои бонусы получил он их не получил и грегор вообще не важно может быть он даст этому человеку что-то главное что в этот момент человек делает определенные действия например борется за добро или выступает против зла или поддерживает какую-то систему ценностей в которую он поверил ну и так далее а, но при этом он и грегору системе не интересен или тому богу какому-то там он не интересен интересен в системе только потенциал человека потому что вопрос возникает почему потому что в зачет потенциала человека эгрегор набирает силу <coughs> то есть чем больше эгрегоров система высшие кураторы заберут в свою как бы систему потенциалов людей тем эта система будет достаточно долго жить функционировать э, и существовать именно по и будет очень сложно эту систему разрушить именно поэтому Именно поэтому например религиозные системы такие сильные они опираются на базовые инстинкты человека на базовые страхи человека человек отдает свой потенциал не думая потому что он преследует там не знаю спасение потому что его убедили в спасении он живет вокруг войны он вид конфликты люди умирают что то случается он не хочет этого ему система религиозная или какая-то эзотричка говорит ты не будешь страдать приходи к нам и а ты спасешься и он отдает себя в общем-то пожалуйста забирайте меня забирайте мой потенциал таким образом чем больше потенциала тем очень сложно очень сложно эту систему разрушить она растет развивается умножается и ширится имеет превосходство естественно пролонгацию своей жизнедеятельности а пока а, высшие более структуры и иерархии не посчитают нужным эту систему а, недееспособной в данный момент в мироздании в этой во всей игре и чтобы она обнулилась например. и так в этой чехарде опытов которые я описываю достаточно большое количество лет в нашей цивилизации времен наших цивилизации пространства Люди привыкли к этой модели и создали из этого целую историю жизни, которую пересказывают из уст в уста через летописи и так далее. И вроде как все понятно: человек рождается, он встречается, он еще пока не понимает, куда он попал, он встречается с абсолютно неизвестным ему миром, он начинает его изучать и понимает, что в этом мире есть добро, в этом мире есть зло, в этом мире есть какая-то борьба, и он должен выбрать какой-то лагерь, чтобы играть в ту или иную игру если он лагерь не выбирает никакой то он будет изгоем изгоем быть очень плохо значит он все равно должен как-то определиться куда-то встроиться а почему изгоем быть плохо потому что изгои это избранные люди и их как бы не видно они какие-то такие вот непонятные и в какой-то степени даже в общем-то не отсвечивая своей жизнью они превращаются для большинства в белых ворон в черных лебедей или по сути в психов да, на простом русском языке которые совсем отличаются глубокой неадекватностью, а, так как мы выживаем здесь по сути вот эта коллективизация соперничество доминирование и всякие разные другие инстинкты человеческие перечислять не буду а, человек подсознательно уже начинает вести себя, обманывая самого себя, чтобы в этой игре как-то выжить. Он еще не знает, что есть коды иных, он еще не знает, что здесь можно играть, не вредя себе, но он может делать только то, с чего его учит эта система. Его вроде все как понятно, да, все прописано, есть некие маршруты. Ты по нему идешь, ты выполняешь четко отложенные действия, достигаешь то, чего хочешь. Как прописано, например, в той же Кабале или Древесиферот, или в любой религии, где есть несколько заповедей, которые ты нарушаешь, ты получаешь по башке. Не нарушаешь, ты живешь по законам Божьим, тебе система дает все блага. И вроде как все хорошо. Все подчиняются. Ну, с Библией конечно, перегнул, потому как наоборот, Библия учит не делать хороших поступков потому что там не укради не убей и так далее все с частицы не с частицы отрицания когда мы что-либо отрицаем это наоборот усиливается этот закон вы знаете да если я борюсь против врага этот враг начинает расти вот почему многие гуру начинают восхвалять идею на борьбу с врагами мы боремся против этого врага давайте вместе мы будем бороться против этого врага этот враг с ним надо бороться что они делают они не, даже неосознанно увеличивают это врага потому что люди начинают вниманием своим растить этого врага растить этого демона который когда вырастет большого огромного врага а как правило нужно давно вырос просто каждое поколение и каждое там десятилетие двадцатилетие тысячелетие этого врага нужно периодически подращивать чтобы он никуда не сдулся. Поэтому существуют различные системы, которые через людей, духовников, различных других там, систем начинают создавать определенные действия, да, которые с помощью потенциала людей просто расширяют этого демона. Например, дьявола. Да. Церковь отрицает дьявола, естественно, она его просто что делает? Конечно, его взращивает. Просто взращивает. Дьявол это та система ума, чтобы люди были несчастными, жертвами и так далее, и так далее. То есть церковь борясь с дьяволом, на самом деле растит рабов. Понимаете мою информацию? Если не понимаете, нажмите на кнопочку, отмотайте, прослушайте еще раз. Не с первого раза зайдет, понимаю. Не все к этой информации готовы, возможно. Но я рассказываю, как я могу рассказывать. Уж не обессудьте Так вот когда например я людям говорю что не нужно ни с чем бороться ты есть центр и ты строишь здесь а, свою задачу ты реализуешь а, свои потенциалы возможности, которые даны тебе на эту жизнь конечно же мне большинство общества, да, большинство будет меня отрицать потому как надо бороться если ты не будешь бороться тебя съедят но ведь эту борьбу устраивает кто устраивает конечно общая игра в которой мы с вами играем а за общей игре, игрой стоит один или два или три или четыре или множество э, кураторов да, которые не дадут себя обыграть никогда запомните это и они дадут преференции только тем кто понял эту игру кто проснулся и думает боже мой ребят вот оказывается во что вы тут играете ладно посижу пожую свой попкорн поизучаю кто тут из этих вот лохов то и выиграет кто-то будет за белых кто-то за черных кто-то за красных кто-то за синих а я подумаю и этих людей они не трогают потому что они уже автоматически выиграли эту игру и это называется осознанность если вы посмотрите внимательно многие мои видео вы эти ответы инсайты найдете просто я не хочу сейчас пересказывать но вернемся к нашей бытийной системе вот вы родились вы выучились вы кем-то стали вы начинаете становиться каким-то специалистом в какой-то области неважно в какой создаете семью там становитесь какой-то важной персоной или неважно неважно просто человека ячейка общества мы не будем говорить уже обо всем что есть люди которые реально спят и они существуют здесь для того чтобы в игре спать вот представьте что игра имеется разных игроков не все должны пробудиться будут спящие прям толпы людей не пытайтесь их пробудить я уже на этом знаете как лоханулся ребят столько сил столько я потратил э, своего потенциала пожертвовал очень многим что не стоило этого и те кто со мной очень давно с 2009 года знаю через какие мне пришлось проходить такие глупые опыты где я очень много что терял и буквально наверное сравнимо как с распятием христа которого предали его же ученики его же последователи и распяли за его его проповеди и несмотря на то что иисус -то это тот же был игрок в системе как некая такая квинсессенция как некая форма как некий человек реальный происходящий, как некая форма библия кстати тоже это тоже игра а это это инструкция по игре но люди ее расшировать не могут, потому что читают ее буквально, а нужно читать ее между строк. Потому что там все ответы, в общем-то, об этой игре написаны. А прописаны, только их читать нужно шиворот выворот, Тогда вы выиграете. Потому что есть такой закон в игре, который вы наверняка слышали из каких-то баек. Если ты хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место и сделай это популярным. Люди ничего не поймут и в этом никогда не разберутся, потому что они ищут в другом месте. Это я вам даю такой лайфхак. Так вот, человек живет в системе, у него есть знания какие-то, он знает, как стать богатым, знаменитым и прочее, прочее. Все, что душе твоей угодно для развития твоей тушки в этом воплощении. Есть конкретные рычаги, бери, пожалуйста, делай. И человек-то думает, что выполняя эти конкретные рычаги, он таким образом облегчает себе путь. да Он становится кем-то, он становится важным, он становится сильным. И вот эта мнимая свобода, мнимая сила, мнимая пробужденность, если мы говорим об эзотерике, ему якобы доступна И вот в этих э -э, духовных эгрегоров, в том числе и религиозных, да, эзотерической да, человек только задался вопросом что я хочу стать кем-то стать стать кем-то развиться до невероятных размеров как мыльный пузырь то он становится очень притягательным для системы система не дает ему сразу истину запомните это пожалуйста система дает ему эм, ну, как не знаю, пробные что ли, знаете, это как вот вы приходите на фуршет, сначала вам дают закуску, да, потом вы кушаете эти закуски, потом выпиваете вино там или там сок, потом уже приносят горячее. И только потом десерт. А человек, так как он в игре-то новичок, он не понимает еще, как все устроено, он не внимает деталям. Да? Готов пройти данный путь, он съедает быстро все эти закуски и думает, что вот, наконец-то, он стал тем самым духовным человеком, наконец-то только этот, там не за учитель гуру только этот учитель-гуру самый главный, он глаголит истину. И все-то в таком духе. Не задумывается, в принципе, о последствиях своего выбора я вам говорил уже не раз когда у человека нету прошлого а прошлого опыта особенно если это учитель у этого человека нет жизни и это правда потому как а, я очень часто встречал людей я был знаком с ним лично я знаю что они ловцы душ я знаю что они на систему работают на структуры когда я узнаю о их прошлом, а его нет, неизвестно, кто это, что это за человек, откуда он взялся, есть ли у него, как будто, знаете, он как вырос, нет у него ни даты рождения, нигде он учился, ни в какой школе, нет одноклассников, никто не может подтвердить его личность. Человека нет, он как будто пришел из другого измерения, он как будто родился или воплотился. И никто ни о чем он не знает Но ну, вот эти сумасшедшие люди которые шорами на глазах они создают ему это видение они создают ему этот путь забывая о том что у него есть какое-то но ну, он же не он же не представляет перед вами э, какое-то учение или знание в возрасте одного года там понятно еще опыта никакого нет а что за 45-летним мужиком, который что-то глаголит и рассказывает, какой у него был опыт. И вот на это нужно тоже обращать внимание, какой был опыт. Знаете, как любят говорить бизнесмены: мы берем на работу тех, у кого поражение больше, чем выигрышей. Потому что человек, который справлялся с какими-то трудностями, он справлялся прежде всего с испытаниями, и он знает, как их проходить. Мы не возьмем на работу того, у кого. Одни оценки в эти стати, кто отличник и кто никогда не ошибался. Так вот, человек, который ошибается, я сейчас не беру тему даже гуру, я беру тему того окружения, в котором вы находитесь. Обращайте внимание на людей, у которых есть жизненный опыт, которые ошибались, у, которого, у которых были какие-то uh, тяжелые испытания, возможно. Да, uh, которые проходили какой-то свой путь и значит ну этим людям можно Не то чтобы верить в, в, У этих людей есть понятия каких-то значений особенно если они м, находятся на арене духовности на арене м, каких-то религиозных может быть даже или других течений возвращаемся назад почему человек не задумывается о том что он делает выбор в пользу какого-то эгрегора потому что им движет прежде всего желание да, эгоизм чувство страха или еще что-то там что он там сильно придумал привычного людям то есть животного инстинктного Родного, что мы взяли у животного мира, а я буду главным аборигеном, да, во -во -во, и так далее главным самцом или самкой. Но суть-то в том, что человек пробуждение, которое запрограммировано изначально. Ребят, здесь, в принципе, как константа, он должен пробудиться, он обязан пробудиться. Он не толпа, он не серая масса. Создатель хочет, чтобы он пробудился. Но только в нужный момент времени и в нужный период. И этот период сам придет. И покупать этот период. Что я имею в виду под проку покупать под словом покупать? Это про вот эти вот мнимые посвящения, перепрограммирование. Когда человек действительно идет в какую-то систему, и продает свой потенциал. Не сам пытается развиваться, а продает. Чтобы быстро стать кем-то. А знаете в чем фишка? Люди, которые не должны пробудиться, они будут ходить, под... искать. Они будут есть в Гималае. Они будут искать лучших гуру, которые действительно что-то там могут, умеют и действительно обладают высоковибрационными знаниями. А они не проснутся они не проснутся, потому что они не запрограммированы на это просыпание. И в данном случае они выступают в роли ну пускай я скажу грубо, но скажем так рабов. не системы, ни государства, ни религии даже, ну какого-то замысла, какой-то идеи, какого-то прекрасного какой-то прекрасной истории. И есть те кто пробудится и он запрограммирован на пробуждение потому что он, он является той э, тем механизмом той ячейкой общества в обществе который должен быть можете сравнить с кастами я не знаю как он будет для вашего ума удобней, но в этом мире люди не равны и каждый человек он по-разному пройдет свой путь. А кто-то даже вообще не узнает. Про те слова, которые мы с вами обсуждаем, никогда не узнает. Он будет заширен всю жизнь. Так вот, человек, который хотел бы пробудиться, упускает возможность пробудиться сам. Принимая в свои руки инструменты суррогатного мастерства, а не личного духовного поиска, я бы даже так сказал. И вот эгрегоры, системы, структуры постепенно такого человека у которого был бы шанс на пробуждение он они и система эти стирают человека стирает его личность стирает его дух стирает его духовность все эгрегоры которые это перечислял они тоже его подстирают и религиозные и культурные и общественные то есть они их уравнивают потому что эгрегором важно <къем> уравнение Всем дают задание. Надо, не надо. Как правильно. И так далее. А, и в этих игреках есть определенная, например, система ценностей. Да? Вот вы, например, решили: Я буду обычным человеком. Вот ладно. я Вот у меня есть какая-то чудинка, да, я вот какой-то духовно пробужденный. У меня действительно есть какая-то там история. Но я, как белая ворона, пойду-ка я стану. Обычным человеком. И вот человек соглашается с инструментом, например, общественных эгрегоров. И он сталкивается с предписанием этих общественных эгрегоров. Ты что, еще не родила? Или ты что еще не замужем? Ты что еще не женился? Это плохо. Надо выйти замуж. У тебя нет профессии, ты не закончил институт, это плохо, надо закончить профессию. Так, ты еще не вот этот, тебе надо стать этим. Как все любят. Говорить в обществе, да, ты не видишь своего бревна, но обязательно в глазу, но обязательно это бревно найдешь в сосед. Мама, зачем мне институт заканчивать? Я сразу бизнесом начну заниматься. А мама говорит: "Ты что? Это твои идеи, это твои там какие-то там фантазии". Потому что мама со своим умом подключена к грегорам определенным, к общественным в частности. Она говорит, это плохо. Таким образом, она уже программирует у ребенка на то, что является программой эгрегориальных структур, которые возьмет этого ребеночка и, естественно, сделает его таким, как все. То есть она утянет систему ребенка а, в свои сети и не даст ему пройти путь пробуждения. А, кто не получает путь пробуждения? А те, у кого, как бы, возможность на путь пробуждения не так много, но если не в этом году, не в этой жизни пройдут, свернут из-за системы в путь левый, да, так скажем, то запутаются, то, конечно же, это произойдет в следующих каких-то жизнях. Вот. А у того человека, у кого шансов на пробуждение больше, он будет биться с этой мамой, будет доказывать свою правоту. Его не смогут никакие Грегоры, будут пытаться, но даже если попытаются, он будет в каком-то находиться, грегори структуре, верить в какую-то идею, там 10 лет, например, там, в христианский Грегор, люди верят, он такие, блин, я верил в это, я это изучал, да, а потом понимаю, что это вообще не мое, да, и так далее то есть он выйдет из этой игры, игры спокойно и не будет таким заширенным как остальные там адепты там, того же этого культа да? хотя нахождение в тех или иных эгрегорах системах ограничивающих структурах по сути несомненно является также частью пробуждения Но только частью потому как только через ограничения человек может понять или сравнить рамки своей свободы понять свою свое место или задуматься о своем месте куда ему двигаться грубо говоря да Потому что мне даже многие люди которые находятся в моих в моей аудитории сейчас они говорят мы столько прошли мы столько прошли мы столько всяких разных прошли учений эзотерических сект и так далее и вот только послушав ваши какие-то простые видео мы сложили мозаику и поняли код главный код вообще своего нахождения здесь и успокоились да возможно людям нужно было пройти этот путь я не истинно я не последняя инстанция да не в последней инстанции просто Существует несколько таких инстанций, которые работают там через меня да, через других каких-то людей, и они показывают человеку путь. Его путь конечно же, его путь, несомненно, так как люди все разные, и пути всех разные. Кто-то будет молиться на какую-то ведьму, колдунью, которая режет куриц на кладбище, и для человека это его путь, потому что в его жизни ему нужно прожить такую жизнь колдовскую жизнь связанную с низшими духами там и так далее он так эту жизнь всю и проживет потому что это его путь на это воплощение и осуждать его за это нет никакого смысла потому что в этой игре он играет в данную модель в обществе но в целом нас создали для того чтобы мы познали себя познали свою душу познали своего бога нашли свою миссию там смысл которого нет вот и, и поняли что есть тот кто нас сюда привел и сказали себе ты есть бог вспомни себя и я его счастье я его часть а, в видео творение человека а, видео о процессах до да, который мы с вами не раз разбирали я об этом говорил достаточно много и ну достаточно так умозрительно да вам это обсуждал так вот на человек почему человек не может там этого понять осознать почему он не может быстро прийти к богу почему у него не доходит вот до осознания этого всего Потому что э, человек чаще застревает на нижних печатях, на нижних потребностях. Э, тоже в моем видео творение человека об этом узнаете. Так вот, э, для того, чтобы жить, достаточно просто существовать. У человека есть ум который умеет анализировать, который умеет разбираться, умеет ковыряться. Это определенная машина. Но люди используют ее на 10 или 5%. И для них это, в принципе, нормально. Но вот он ни о чем не думает, не развивается. У него есть крыша на головой, у него есть еда. Он ходит на работу, он ходит каждую субботу или воскресенье в церковь, смотря, какой религии, да, он принадлежит. И все, и для него это счастье. Никто не говорит ему, что можно включить мозг на сто процентов. И это тоже будет счастье, но немножко другое счастье, более расширенное, более более осознанно, ну, оно просто другое, даже эпитеты здесь не подобрать, да? Поэтому простые векторы для человека делают его доверчивым. Отсюда у нас и доверие, до веры. Что такое доверие? Я тебе доверяю. До веры, то есть когда есть вера, истинная вера, а это доверие. Когда ты доверяешь какому-то человеку, это значит, что ты только приблизился там за километр к той вере, которая действительно твоя на которой ты можешь цело полагаться но человек путает доверие то есть ощущение доверия с верой и доверяет без остатка системам эгрегорам, теориям заговором ловцам душ которые конечно же работают на те же же системы запомните одну простую формулировку если какой-то ловец душ какой-то мастер вам навязывает очень жесткую систему где вы должны убиться об стену головой но победить врага власть еще какую-то другую структуру это просто э, ловец душ который несомненно несомненно работает на систему на игру он заставляет вас просто играть играть играть играть но вы вот из этой игры не выберетесь вы даже не осознаете эту игру вы можете мне не верить но хотя бы доверять и проверять чему я вас всегда учу потому что любой механизм вот такой вот идейности он обрекает человека на действие и на выделение эмоций как правило формируется вот всех тогда я очень часто вижу когда например, мое мнение мое видение моя информация не совпадает с какими-то обществами то эти общества почему-то приходят ко мне на канал и начинает в комментариях писать ты не прав вот надо так надо бить врага надо ты ты, ты они начинают мне давать указки в их указке очень много боли очень много жести сразу понимаю что через них говорит эгрегор которыми они подключены и человек играет играет в эту иллюзию играет в эту игру ему хочется так играть или нет нет у него просто нет выхода он доверил себя без остатка системе а система получив полное право на его системную на его э, операционную систему сознания так скажем назовем тогда она полностью руководит его инстинктами и потребностями так выслеживать кто нам не друг, накидываться и, конечно же, кушать или переманить на свою сторону. Два варианта: либо съесть, либо переманить на свою сторону. Вот. С теми всегда будет говорить: делать так, не делай так, да? Вот. А я, когда говорю, ребят, делайте что угодно, это опыт. Вы можете жить так и так и так. Это игра. Если эта игра не ваша вы это поймете или она вас сломает, но только вы поймете нельзя постелить соломку соломки не существует это тоже игра и вот человек часто в жизни своей отрекается от себя в момент крещения или в момент посвящения в какую-то там концепцию он все время отрекается от чего-то да той же религии, которая существует как часть игры в этой системе, там даже в прикрещении всегда написано, когда нужно говорить, я отрекаюсь там от чего-то, от того-то, от того-то, отдаю, отдаю там, свою волю на волю Божью, значит и так далее, и так далее. Можете найти в интернете эти все молитвы, которые при крещении говорятся. У вас зашевелятся волосы, если вы умеете читать. Читать. Правильно читать. В сухом остатке остается то, что вы отрекаетесь от себя и даете полное право на управление эгрегором. Понимаете? Которая э, любая система состоит из разного. То есть религия она состоит всегда из рабства. Потому что эта модель была создана только для порабощения э, неосознанного населения. Неосознанное население им нужно руководить потому что это люди которые живут на инстинктах у них завтра не будет еды они пойдут друг друга убивать это же как бы понятно да такими людьми нужно руководить не дряхни какие-то высшие посылы что нельзя это делать там и так далее и так далее. Но за это они должны отдать свой потенциал Но знаете может быть там потенциал то ничего и не стоит потому что есть люди которые просто родились здесь вот как говорю, для рабовладения и они никогда не проснутся, сколько им кол на голове не тиши. да Вот. Тоже интересная поговорка. Кол на голове тишить. А, на самом деле это поговорка, как я вижу. А, что такое кол? Это не вбивать кол в голову или еще что-то. Кол это единица. Это канал. Канал кол это канал так вот кол на голове тишить открывать канал человек будет все равно делать хоть колом на голове тиши то есть он не проснется у него не откроется седьмая чакра никак не откроется у него связь с высшими силами вот поэтому у нас в обществе все жертвы потому что подключается к каналам жертвенным где ты чувствуешь себя маленьким ничтожным а какой-то враг уже за тебя все решил решил конечно если ты доверился в игре что кто-то за тебя что-то решил почему за меня никто ничего не решает почему решают за вас можем это все переделывать на разные системы и это будет именно так и поэтому когда человек отдает свое право его программируют на ту или иную истину ты же хотел получить благость, спасение, ты хотел стать каким-то там пробужденным, получить посвящение в ранг высокой духовной стези. Все на тебе. Ты хотел получить, ты пошел и взял. Но если ты пришел туда, то нужно соблюдать те дисциплины, те законы, правила, законы наверняка знаете, что кон – это закон, да? Кон – это а, а, эта система ценностей мироздания, то есть коническая система ценностей мироздания. Коническая. Это та система ценностей, которая преследует а, ценности всего мироздания. А законы это то, что нарушает права человека, да? Это что заходит за мирозданием. И поэтому, когда человек находится в, пытается доказать свою правоту с помощью законов, пытается там, во власти, в судебной исполнительной системе молиться богам, где законы, а не коны, то справедливости он там не находит, потому что он не обращается к мирозданию, он не обращается за рамки игры, а он обращается к системе игры. А игра никогда тебе не сделает справедливым, то что сделав тебя справедливым, она это отберет у кого-то. И в любом ограничении существуют такие правила и законы и права, которые нарушать вы никак не можете. Мы берем сейчас не только религии, я не хочу уж сильно на них замыкаться, мы возьмем социальный мир, давайте возьмем социальную модель, давайте возьмем общественную модель, да, какой-то класс, человеку предлагает успех, он за этот успех должен определенные условия. Он должен кем-то быть, он должен что-то делать, и только тогда он это получит. И в его сознании прописываются другие алгоритмы поведения, настройки, матрица почищает его сознание и строит его определенный алгоритм других действий. И в его основе сознания формируются уже не его алгоритмы. Там просто не может быть его алгоритм. А только те, по которым он может этого успеха добиться. Ведь он же хотел этого, пожалуйста, получай. Но мы тебе заменим полностью прошивку. Если он отходит от этих алгоритмов, ничего не получается. Опять с этими алгоритмами все хорошо. Ну или как итог, э -э -э его могут просто отключить, если он попрет. Э -э -э -э попрет мимо решит что это не мое. но ну, не мое у тебя из своих уже не осталось то да? и чужие мы тебе не свои не отдадим мы дали тебе во временное пользование а твое забрали постоянное пользование мне часто спрашивают сергей ну как же раскреститься тогда раз я вот отдала свое пользование там грегору например великие нет обряда раскрещивания, я вам уже говорил, есть только обряд через пробуждение и осознанность. Если вы осознаете себя, если вы действительно пришли к этому смыслу, что нужно раскреститься, значит, у вас есть доля потенциала это сделать. Что значит раскреститься? Выйти из креста жертвы значит, стать Творцом. То есть связаться со своей силой Духа, связаться со своим внутренним Богом. Потому что все вот эти вытесненные формы, которые существуют вокруг вас, они существуют только для игры, чтобы вы играли, пока вы не проснетесь. Когда вы просыпаетесь, перестают действовать всякие крещения, всякие там скручивания, мучивания, проклятия, моклятия и прочее, прочее. Потому что все они существуют только в рамке системы. Даже перестают действовать какие-то такие темы, как вакцины и чипирование. Где люди чувствуют себя несчастными неполноправными не свободными вот вы себе задайте вопросы ответьте почему они так себя чувствуют почему они доверились этому быть такими ведь в прошлом люди общались с параллельными мирами и со стихиями и было там э, целые культы по язычеству и прочее прочее да? мы прекрасно были свободными и нам об этом рассказывают учения, что человек был осознан почему же мы доверили и предали свое тело в рамках каких-то систем которые нас контролируют эта игра потому что на тот момент а, поменялись установки и люди из могучих великих цивилизаций стали управляемой массой которая живет уповая на игры системы игры игры это нехорошо это неплохо но сейчас эта игра она почищается она заканчивается и человек стоит перед выбором либо дальше трястись за этими системами либо выйти из игры съесть попкорн и смотреть и наблюдать за всем этим скучно будет понятно привычка понятно выйти из системы и смотреть на все это оставаясь при этом человеком как будто бы ничего не случилось искусство которому я два года обучал на курсе кода иных я не буду вам давать все информации это невозможно в этом видео я буду вам постепенно что-то рассказывать в других моих лекциях но прежде всего я хочу чтобы вы успокоили себя вы ни в чем не виноваты потому что перед страхом за свою собственную жизнь человек это да, же как и пробужденный человек подпишет любой контракт любой договор лишь бы его не убили лишь бы избежать боли страдания, страданий страдания близких и осуждать бессмысленно ту игру в которой вы оказались например когда люди отказались от язычества они тоже предали своих предков но они не могли иначе многие пострадали многих уничтожили многих убили осуждать тоже за это бессмысленно те языческие боги языческие сознания которым мы в принципе многие из вас являемся являемся в свое время и являлись в свое время мы как проекция правильно они тоже доверяли эти боги они тоже доверяли то есть наши предки точнее сказать богам тоже доверяли ведь проекция языческих богов это не проекция абсолюта это проекция богов как неких сознаний которых создал абсолют космос высшая иерархия, систем собственно они тоже доверяли как правило о чем я сегодня говорю с вами я говорил это в прогнозе на 2020 год цивилизации были разные да? шумерские славянские там прочие египетские и так далее управляли свои управляли а, этими цивилизациям более высшие сознание Человечество помогали развиваться и через тела пробуждать себя Почему сегодня знание этих цивилизаций не помогает нам? И почему по крупицам собираются и пытаются якобы возродить? А потому что они вышли из игры. Но память-то осталась. И ловцы душ такие думают, ну классно, есть такая легенда, есть такие цивилизации. Давайте это возобновим. Пускай люди играют в эти игрушки. Пускай люди что-то там пытаются пробудить. Ну, люди играют в эти игрушки. Но мы все еще в них присутствуем. Нам не нужно играть в эти игрушки нам не нужно поднимать цивилизации все цивилизации внутри нас потому что мы сохранили память об этих цивилизациях. по крайней мере многие из вас уже понимают что они часть бога какого это не имеет значения бог у каждого в каждом сознании каждый человек имеет магическую природу мы все включены в изначальную магическую природу. У нас есть код ДНК, у нас есть эта память, у нас осталась память богов. Мы все включены в магическую природу на сто процентов, но каждый осознает ее по-разному. И те, кто ее не познают, они просто не понимают, как ее включать. Возможно, не поймут, потому что ну, недооценили, возможно, они эту природу. Да? Первое, что нужно сделать, это выйти из страха, из страха. Не за что бояться. Когда мы боимся, мы э, свой, э, доверяем э, процессам, которые есть в мире, управлять нами. А значит, мы продолжаем играть, неумело играть, как плохие игроки. Когда мы теряем страх и доверяем процессам, что в жизни происходят разные игры, то мы не становимся инфантильными ни в коем случае мы понимаем где в какой игре мы можем сыграть в какую игру и выйти оттуда не заснув в этой игре а в какую игру нам идти не стоит потому что есть вероятность того что мы не заснем и не проснемся возможно а про доверие еще раз напомню мы доверяем люди мы люди очень часто доверяем все без разбора. вот сегодня скажут, вот в мире происходит такая-то эпидемия там что-то мы начинаем доверять не препарировать часто информацию мы просто доверяем до веры что так наверное хорошо что так наверное лучше потому что это игра и в каждой игре есть свои правила если мы пойдем против игры скорее всего мы выпадем из этой обоимы, а мы не знаем что за это обоймой и вот этот страх незнания и страх остаться в ней человеческой игры сравним со страхом смерти. Но он ошибочный. Потому что, когда мы случайно вываливаемся из этой игры, мы понимаем, что там лучше. Реально, потому как мы начинаем видеть картину целиком. Ну ты как будто стоишь за стеклом и видишь, что происходит внутри какого-то аквариума, как рыбки там плавают, что они говорят друг другу там на своем рыбьем языке, да? что они делают друг другом, как они размножаются и так далее. Когда ты внутри аквариума, ты не можешь полностью видеть все происходящее. Но есть внутри нас вера. Вера она едина. Е вера едина в эту игру. Потому что мы раньше жили по принципу естественного отбора. Поэтому мы думаем, что нужно доверять. Не верить, а доверять. То есть нужно а, брать механизмы, которые нам предлагают, и в них играть. Что вот есть информация, направить миром. Кто знает больше информации, то дамках Если я буду обладать той или иной информацией, значит, я буду лучше. А, ну и так далее. И сегодня, естественно, отбор уже не актуален. но как бы по инерции-то люди, в общем-то, играют в естественный отбор. В правых, например, или в лучших. Или привыкают к так называемым истинным А почему мы называем истину истиной, которая якобы где-то она существует, а где-то и нет? Потому что а мы что-то до этого уже знали мы этому доверились а потом когда снова это услышали еще от кого-то то это услышали как сегодня а, мне написали вы вы говорите как другие люди и это цепляет значит вы правы нет я просто сказал какую-то мысль Вы просто услышали эту мысль до этого 10 раз это просто знание которое повторяется в вашей голове и вы на нее откликаетесь но это не истина и возможно даже не ваша истина вы не старались препарировать вы просто слушали запоминали запоминали запоминали запоминали а был ли в этой истине так называемый ваш опыт вы просто слушали можно ли сказать что если вокруг все говорят одно и то же это правда или это для вас правда к сожалению это не так истина это знание возможно то что может действительно являться истиной, это знание которое вы смогли разобрать на фракталы и детали и смогли для себя ее осознать осознать есть такая фраза многие думают но это не так и поэтому всякие окна Вертона работают до да, сегодня будет говорить например об этом а, ну как бы и, и это понимаете и будет это превосхищать это станет укорениться в сознании соберет большее количество людей да это станет какой-то аксиомой. была теория потом аксиомы станет да нет это не истина это доверие до веры когда все крестился кто-то не соглашался а кто соглашался тех не убивали и тогда поняли что если эти крестятся значит они все-таки имеют осознанность увидели веру в этом увидели смысл их становится больше больше больше больше что мы пойдем мы тоже покрестимся грубо говоря а вот на самом деле они просто может быть и не догадывались что их убивали или им грозили смерть А спустя сто лет многие люди даже и не знали что было смертоубийство если человек не крестился, он сразу шел на Голгофу своей жизни. В итоге люди соглашаются под страхом смерти на все что угодно. И, о Боге Никто не предполагал, что люди не будут анализировать, не будут изучать а те кто изучали какими-то были аутсайдерами. Уйдем от этого. Я говорю это вам, а не говорите, что я никогда вам не говорил этого. Я говорю это вам постоянно, постоянно, постоянно. Доверие, доверие. ⁇ это путь к рабству. А значит, если вы доверили, знаете, вы раб. Вера ⁇ это когда вы в синхронности. Вот вы слышите информацию. Не потому что, о, я слышала, значит, и вы говорите, о, это правда. А вера это когда нельзя объяснить и просто нельзя препарировать это то что есть истина это как мироздание ты видишь ты это чувствуешь это внутри вера никогда не имеет законов вера никогда не имеет правил вера просто есть это путь это просто путь Это как знаете, вы доверили человеку, потому что он вам близок по духу. Но вы этого человека не знаете, он потом вынес всю вашу квартиру. Он торкнул вашу душу, он изнасиловал ее морально, физически. А почему доверие это было на самом деле? Он что-то вам сказал, такое где-то вы уже слышали это. Может быть, рассказал красивую историю из вашего любимого анекдота. И вот вы поняли, что у вас есть общее. Мы сейчас говорим о человеческом облике. Если говорить о структурах, то структуры всегда чувствуют, что вы хотите. И дают вам то, что вы ищете. А ищете вы то, что они хотят, чтобы вы искали. Опуская ваше сознание, до да, какую-то информацию. И это замкнутый круг, пока ты не проснулся. Это все ограничение. Вот такая вот история, ребят Поэтому, когда человек берет какой-то инструмент в этой игре, какую-то игрушку, у него забирается свободу на выбор, но он попадает в ловушку. И ему приписывают жизнь такую, которая выгодна не ему лично, а обществу, системе и грегору. его старые настройки и вставляют новые. Этих примеров огромное количество, как с прививками, например. убить на просьбу прививки, надо делать, надо делать, иначе вы умрете. И вы люди видите, что все умирают. Вот видите, видите, видите. Да видим. Хотите так же? Нет, не хотим. Идите тогда и делайте. Ну, это с медицинской точки зрения, да? С медицинской точки зрения. Можно подумать сейчас. И не хочу давать какие-то примеры. Это ваша задача сейчас поразмыслить, да? Иначе я буду вам давать примеры, как будто бы наставляя против, вас против чего-то. Нет, ни в коем случае, я хочу, чтобы вы сами к этому, в общем-то, дошли. Итак, мы включены в магический канал мироздания изначально. У нас есть возможность быть творцами, быть сверхлюдьми, потому что мы носители знаний. И чтобы человек не узнал, что он носитель знаний, ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае, его нужно ограничить, да, забрать возможность знать об этом, исключить его сознание из стихийного ряда, то есть запретить пользоваться стихийными системами, заставить его забыть, что он может пользоваться напрямую. С творцом, каналом творца или с своим высшим куратором, не дай бог, это же шизофрения, высший куратор. А только с церкви например, или с религией. Что он может напрямую говорить с Богом, а не через закону или крест. Нет, ему нельзя об этом рассказывать. Что напрямую. Не покупая свечки по рубль 20, да? Он может пользоваться напрямую своими ресурсами. И чтобы этого не случилось, вам выдают сурогат. Вам выдают сурогат в качестве эгрегоров, систем. То есть нам предлагают ту модель питания, которая якобы является верной. Хотите верить Бога, вот вам храм. Это правильно. Не хотите? Не дадим. Все остальное от лукавого. Не попадете в рай, будете жить в аду, ну и так далее. А вы небеса, вообще изучили, где и что? Вот этот момент включается ум мы начинает искать информацию о космосе, о планетах, о том, что мы вообще, где мы находимся, какая земля плоская или круглая. Мы начинаем анализировать, мы начинаем читать сквозь строки, все прописанные истины. Мы начинаем изучать книги, мы начинаем изучать классиков, пьесы, мы начинаем переводить это все на метафизической форме, более пополяр, понятный для нас язык. Искать ответы в написанных литературных, эпистолярных произведениях, все находится вокруг все находится буквально рядом все находится здесь здесь в нас но мы этого никогда не узнаем, если нам нужно питаться с суррогатом верно же мы не будем никогда знать об этом если будем общаться с суррогатными людьми мы не будем никогда знать об этом если мы свою жизнь отдаем в руки власти вот смотрите у человека ограниченная беспомощность выученная беспомощность почему я уже об этом говорил да потому что он доверяет свое образование школе свои свои деньги государству свою веру церкви храму своих детей государству Пускай государство воспитывает моих детей. Где здесь ответственность, что вы должны воспитывать своих детей? Вы считаете, что вот вы сейчас сидите дома, например, да, в изоляции? Это плохо. А что плохо? Что ваших детей не перепрограммируют в школе? Что они сами самостоятельно зубрят какие-то там вещи? Это плохо? конечно вы же потеряли свободу вы сидите дома вы постоянно теперь контролирует своих детей это перекладывание ответственности на внешний мир поэтому эгрегоры нами управляют люди не знают законов люди не знают своих прав люди не знают кто такой бог люди не знают что такое мироздание и поэтому а таких людей очень много Пока еще, да, поэтому они перекладывают свой потенциал, отдают в доверие своего всего человека по образу и подобию, отдают систему суррогатным игре, по сути, человек просто выключает разум так и окунается в игру, и начинает свою жизнь, свою душу отдавать системам государственным, федеральным, структурным, пускай они за него все решают, правильно? Коснемся эзотерики. Пускай за меня решают, кто я был в прошлой жизни. Пускай этот человек скажет, кто я был в прошлой жизни. Пускай этот человек скажет, как мне решить, потому что он знает. Да? Классно, правда? Но ты же сам можешь это узнать. Почему ты этим не пользуешься? Почему ты не пользуешься этим? Предназначение приходит к тебе само. Прошлая жизнь, она может открыться перед тобой. Это факт. Не верите? Спросите у моих подписчиков, которые сами нашли свою прошлую жизнь без регрессий, без подсказок и так далее. И когда мне спрашивают Сергей, а правильно делать вот это, вот это, вот это, а правильно читать вот этого человека, а что вы думаете об этом человеке? Да я устал говорить. Ты знаешь, ну конечно правильно. А правильно вот эта техника Я этом интернете услышала там техника такая хорошо если эта техника тебе как-то помогает но попробуй почувствуй в ней что-то и пойми услышь свой голос души надо тебе это или не надо все очень просто же на самом деле почему я должен давать тебе какую-то оценку ведь может быть эта техника это твое спасение а для меня это так просто какая-то бумажка фитюлька ничего не имеющиеся э, ну как бы Оценки никакой для меня не представляет, представляет ценность, а может быть для тебя для этого уровня сознания это целый колизей возможностей. Окей, хорошо, но нет же. Один раз попробовать человек не может остановиться, не может остановиться, потому что он привыкает к постоянной выработкой дофамина брать а, советы из пространства, потому что человек все быстро, чтоб его успокоили, чтобы ему дали вкусную конфету не через свой опыт не через преодоление нет нет нет. чтобы кто-то или мы будем доходить с вами как эстонцы через 20 лет через 30 прошу прощения кто эстонец прошу прощения не хочу обижать вашу нацию но анекдотов на эту тему много давайте доходить это как-то вот все-таки осознанно к этому да понимать, что когда мы даем свои права и настройки своего сознания, мы начинаем становиться игроком в чьей-то в чьей-то игре, в борьбе на или на в постоянном не Есть такое еще, есть же игры еще про дзен Забудь все, просто в дзене просто в дзене Молись, махти, махти, махти, махти. А пожалуй, наверное, я все сказал на сегодняшнем видео. Если вы хотите, чтобы это видео продолжение этому этой теме если вы хотите продолжение этой темы то я запишу следующее видео спасибо вам большое что были со мной на этом эфире я вас благодарю